всем привет продолжаю серию видео по созданию дома пришла череда текстурировать текстурировать буду в substance что-то в фотошопе возможно нужно будет подправить возможно по ходу действия нужно будет поправлять развертку. Я постараюсь как можно больше и информативнее сделать видео. Так. Значит, в Максе я тут переделал развертку, как вы видели в прошлом видео. Хотел сделать, чтобы она была накладывающаяся друг на друга. Но передумал, потому что получается при запекании карт внутри пространства Substance Painter карта Ambient Occlusion перепекает там друг на друга и получается в общем ерунда. Просто я сделаю тайловую текстуру, Substance Painter. Даже вот на примере, как в Max я сделал. Вот текстура, рандомную взял. И просто в самой карте, вот тайл, то же самое делает и э, Substance. То есть он ее, если... Э, текстура тайловая это походу нет здесь вот видно переход а то переходы между картами не видны здесь это вот заметно но во всяком случае в одном месте видно значит текстура не тайловая то есть надо ее в фотошопе делать тайлить здесь тоже заметно и потом применять Несколько раз она накладывается, в данном случае 4 раза накладывается и размер текстуры получается нормальный. При том, что на самой развертке, 4К я сделаю, помещено вот это один слой получается. Да? Я его отделил от бревен, здесь будет слой именно одни доски. Сделал для того, чтобы хочу еще в некоторых местах хотя бы сделать конец доски, наложить туда своеобразную текстуру. Да? Идет там кольцевидная такая. Ну как дерево растет с кольцами, да, так и здесь хочу наложить подобное что-то. Но для этого нужно сделать ID-карту цветовую ID карту этим я и буду заниматься в этом видео и текстуре также вторая часть дома то есть получается второй материал тоже 4к но в движке все это можно делать то есть текстуру можно упразднить сделать ее менее с меньшим разрешением. 2К, 1К, или вообще 512 на 512, смотря до какой игры. То есть в Unity, да, и там, в этом другом движке, бесплатно, как он там, Engine, как же он там называется, там Unreal Unreal. Там тоже, скорее всего, можно. В Unity точно я видел, что просто в Unity более там разобрался как накладываются материалы, а я так его включил и выключил, посмотрел что-то, ну да, там, ну, на этом. не об этом сейчас. Так, Z, не переназначать все материалы. Так, должны совпадать названия материалов и, и модели. Woodboards, wood то есть доска. Да. Вот подсвечивается материал доски. Woodboards. Бревна. Woodlocks. То же самое. Вот wood, Woodlocks так как я переезд сделал дверь еще добавился на дверь в эту текстуру в этот сет материала но все равно придется по-другому накладывать с другим разрешением видите не совпадают квадраты чекера то есть здесь будет более четкая, более проработанная текстура, и она будет отличаться от, другого, от других текстур, примененных к этой модели. Поэтому, допустим, здесь я сделаю тайл 4, значит здесь сделаю ну, примерно в два раза меньше, потому что квадраты чекера в два раза меньше, чем остальной модели. Если не забуду, постараюсь не забыть, конечно. Так, Ctrl Z назад записи. И теперь выбираем полностью всю модель, так как я там изменил. Но я поправил и развертку. Давайте посмотрим на нее. Вот она. Часть тут печки, часть дров. Значит, нужно мне печку отдельно, доски отдельно. Так, вот эта вот ручка вообще. Ее тоже отдельно. Так, давайте выберем печку, глянем, где она. Ага, вот она здесь. И поближе все это сдвинем дерево к дереву, печку естественно к печке. Чтобы ID Map была у нас более узнаваемая. Ну, то есть чтобы одним цветом все забить, допустим не помещается, да? если она влезет можно перевернуть вот Не улазить все равно. Немного не хватает. это я хотел тоже другую текстуру сделать на ручку двери тоже надо на. окончание доски на да, двух сторон тоже как немного в сторону если делать одним об чтобы здесь был один цвет так что мне делать вот с этой вот, ну что-то эту, в принципе, ей все равно там, как она будет располагаться. Здесь не будет ну, идти волокнистая текстура дерева, здесь будет просто глина, поэтому можно можно вращать эту часть разведка как угодно. расположение развертки чем-то напоминает игру в пятнашки кто играл примерно такая же вот. примерно такая же игра так, это наверх это вниз это тоже вниз Поместились. И еще очень много э, свободного пространства. По идее можно несколько несколько моделей из других материалов все равно разместить вот здесь место полно сколько так посмотрим если мы добавим вот этот размещение текстур с паддингом как оно его разместит Так, печка здесь это можно перенести сюда ну, в принципе нормально хотя очень много свободного места ну выход такой ситуации или модели что-то еще и забивать это всю развертку или же взять и перенести из других из других материалов, как здесь, да, доски там, и тем самым э, увеличить качество развертки, потому что больше влезет, э, они, ну, в квадрат развертки больше влезет э, моделей. Какие-то можно отдельно лежащие доски туда вот перенести. Да. смотрим на эту развертку. Здесь она, конечно, забита на, 90, на 95% где-то. В принципе, отсюда можно повытаскивать некоторые элементы. Выделяем. Выделяем с помощью элемента нужные нам модели можно вот эти вот окна вытаскивать оттуда вот эти вот лестницу можно целиком думаю влезет там так лестницу я достал Давай еще, может, вот эти доски. И добавлю еще лестницу туда. Но нужно еще, наверное, и с другой, с бревенчатой части нашей модели тоже что-то достать. Возможно, вот эти вот. Доставлю и вот эти. Чтобы примерно на чекере были, была одинаковая на размер квадрата одинаковый размер квадрата а еще вот это это уже другой доску не заметил Ладно. так и нажимаем detach отделили отсюда выбираем стоф Стов по-английски это печка. И приотачиваем то, что мы там отделили. И не забываем назначить снова материал. На все назначили. Стол. Теперь у нас получился вот такой набор. Печка и немножко дров. А также давайте еще... Из этой части модели некоторые доски достанем и поместим туда. Вот эти вот, допустим, нужно выбирать. Это слишком длинное, наверное. Вот это вот можно, да. Это, наверное, этого. это Ну и... Ага, здесь вот я еще доску забыл. Ее возьмем. Ну, может, еще пару вот этих. Также детач нажимаем. Окей. И приотачиваем все это дело сюда. Стоф. Опять назначаем материал. стоп стоп назначили так теперь э, раскладываем развертку по новой Так, это новоприбывшие. Ну, можно сделать, немножко их отнести в сторону. И нажмем вот на это Rescale элемент. То есть он всех а, делает одинакового размера. с развертком. Здесь мы выбираем Rescale. Ну, мы уже нажали. И Rotate. То есть он автоматически вращает по своему алгоритму и раскладывает максимально старается максимально плотно разложить их на развертки на нашей жмем и потом жмем на пак кастом это нам запаковал таким вот образом теперь нажмем сюда на паддинг однотысячная и он еще круче их плотнее раскладывает ну, такая получилась у нас развертка. Хочу узнать, где печка. Угу. Так, вот это вот мы перенесем. Часть печки тоже перенесем. стараюсь разложить печку в одном месте потому что это один материал а дрова в другом месте и вот эти вот энды тоже отнесем в отдельное место и скорее всего я для них сделаю отдельную id карту Так можно еще проверить на релакс, а видите там поправились некоторые элементы, нажимаем падинг, печка, Так, можно отрезать этот эндер тоже отдельно, чтобы он был. Жмем на этот break, отделить, переместим его сюда. Тоже end откуда-то с какой-то доски. Ну она <coughs> явно неправильно лежит. Развернем. Это вроде бы правильно. Это скорее всего неправильно. Так, это тоже нужно развернуть, ну, потому что у нас э, текстура будет дерево, вот так вот э, горизонтально проходить. Если мы поперек положим, то она будет выглядеть не натурально. Так, печка на месте. Ну. Но можно энды тоже эти подделять это конечно займет какое то время чтобы это все сделать ну такая у нас работа моделлера можно было вначале это все продумать но вначале... но продумать все сразу это ну, наверняка кто-то может. Ну я, конечно, кое-что продумал наперед, но не все. Поделяем эти отенды. Конец досок, конец бревен. На них я буду накладывать другую текстуру, как запланировал, как я смотрел там на реф нашего дома. Посмотрим потом это end или, или не end, так и жмем break, можно нажать вот сюда без rescale и rotate и оно все сложит аккуратненько в квадратик мы этот квадратик перенесем сюда теперь смотрим что вот это за элемент такой где он находится а, это end на лестнице ну, в принципе тоже можно поотделять так здесь это не брейк вот еще здесь здесь брейк и складываем их сюда да, переносим. Я почему применяю не готовую развертку, потому что я боюсь, что могут отключить свет. А у меня нету ПБ источника бесперебойного питания, поэтому я просто работу могу потерять, который проделался. Час там, да, допустим. А лучше по новой все переназначим. Это все сохранилось, то, что я делал, переносил. И не придется вдруг чего по несколько раз это делать. Но если у вас таких проблем нет, есть бесперебойник, то вы на коне. Так, вот еще забыл одну. End. переносим сюда кучку выделим их всех и жмем сюда без rescale и переносим сюда так вроде энды все я подделял, вот не все здесь здесь Ну, в некоторых местах, возможно, их и не видно будет, но сделаем даже в тех местах, где не видно. Смотрел я некоторые мультфильмы японские. Они там, конечно, вообще делают все максимально прорабатывают. Ну, не во все, конечно, а... Ну, я смотрю 3d -шины и 2d -шины, анимешки прорисовано все практически идеально я каждую мелочь не рисует обдумывать и стараюсь как бы следовать тоже японскому этому стилю то есть надо максимально то что ты можешь сделать обложить в свою работу Максимально качественно, максимально проработан, неважно, видно эта часть, не видно, все равно где-то там ее будет заметно будет, да? Кто-то весь скажет, а, он пропустил, смотри. Я стараюсь не пропускать. Так, вот эти мы повернем. Повернем и отделим. Так. Это сюда можно переместить. Вот еще два энда. Энд торец доски. Торец бревна. Эта кнопка выбирает полностью элемент развертки. Снимая галку, мы выделяем часть развертки. Нажимаю на галку, выделяем полностью. Ну, вот, влезли наши энды на месте поместились. Так, ну вот то есть кое-кто за рамки выходит. Если за рамки выходит какая-то и вот перена... Пересек... пересекать, если кто-то за рамки выходит, вы там не сможете за текстурить. Нужно подыскать ему место, куда его, можно разместить. Этот сюда, этот сюда нужно. Так, применим коллапс ту и сохраним, сохраним, сохраним. Давайте накинем на всех чекер. Вот уже примерно приблизилось. Но я еще немного подправлю эту развертку. Она станет немножко меньше квадраты эти. Ну по идее, чтобы да, качественно была текстура одинакового размера. Нужно, чтобы эти квадраты все были одинаковые. Зайдем в Wood Boards и здесь постараемся поправить и энды тоже находить торцы. Выделим все и по один тысячная. все энды все торцы Это тоже потом гляну где он там находится Если у вас текстура будет ну, одинаковая по всей доске, то отделять их не стоит. Но я захотел заморочиться немного и нанести сюда на торцы другую текстуру. Ну Заодно и... посмотрите, как в Substance можно это реализовать. Во всяком случае, как делаю я. кто то по-другому делает? Но я делаю своим способом. И он мне нравится, он меня вполне устраивает. хотел сказать вроде бы все тут совсем еще не все отделим это что я нашел уже коллапсту сохраним сохраним чем мне опять сохраним сохраним Проверяем. Хотел посмотреть на э, вот эту часть, что это за элемент такой. Вот это где он находится. Угу. Это тоже янта. -то. Торец. Или что это? Нет, это не торец. Отделяем их. Давайте их сложим, потому что они там разлетелись на большое расстояние. Теперь сложим вот так. и подвигаем немножко здесь текстуру чтобы разместить наши торцы для удобства создания ID карты вот так поместились нормально Можно, конечно, их опять же прожать, вот этот паддинг, но тогда разлетится все наше. Ну, давайте попробуем. Сделаем немного по-другому. Если получится. Выделяем вот это все дело и прожимаем паддинг. Теперь выделим все и размерность. Ну, практически не изменилось, да? Ну, теперь вопрос, как разместить вот эти торцы. Где-то нужно для них место разыскать. А это вылезет сюда. влезет, а это, а это влезет куда-нибудь другое место. Сейчас найдем. Где-то должно влезть. Так, это так влезет, а это вот так попытаюсь сюда и сюда как-то их закинуть и, возможно сюда это все делается для более качественной текстуры на выходе уже, когда мы затекстуримся полностью, то есть она будет более крупного разрешения и смотреться лучше Рутейт включим, чтобы она их выровняло в одном направлении. Вот, тут вообще все влезли. Замечательно. Ну вот. Немножко здесь так вот Отодвинем. это двинем. Дадим больше пространства для ID Map. Так, неплохо. 90 96% занято Это хорошо так, Применили И Нужно еще проверить Нужно проверить Правильно ли Идут волокна В нашем дереве Так, вроде бы все натурально. Проходит. Развертку мы расположили в нужном направлении. Я не проверил печку. Давайте проверим печку тоже бахнем сюда этот материал печка не важна здесь рандомная текстура будет глины поэтому сейчас мы проверяем только дрова то есть на примере что мы проверяем Вот, допустим, у нас элемент, и он после манипуляции там наших с этими кнопками, допустим, лег вот таким вот образом. Видите, что происходит? То есть текстура идет не натурально, она идет в другую сторону. Это сразу заметно. И не годится поэтому возвращаемся как было и теперь волок найдут натурально как и в природе коллапс применяем и идем теперь на третью часть нашей модели и поправим также развертку Сделаем ее как можно плотнее, чтобы она лежала друг другу. Отделим торцы бревен. Так, некоторые здесь я уже поделял. искать торцы. Зажимая катром мы. Выделяем нужный нам элемент, который мы хотим отделить. И потом с помощью break отделяем. тоже заберем с собой и смотрим внимательно вот еще один торец и брейк жмем брейк без рискейла складываем их в квадрат и переносим в эту сторону и Смотрим еще раз на предмет торцов наших бревен. Если какой-то пропустили, мы его отделяем и сложим в одну кучу. Так... да. И давайте их размерность, ну они сейчас размерность одинаковая. И прожмем вот этот паддинг. Он очень хорошо складывает. Так, теперь размерность. разница небольшая там чуть-чуть подпрыгнула это можно сложить назад так эти вот эту доску нужно перевернуть автоматически и нужно такой же сделать финт все разложить как-то если получится должно получиться выделить место и разложить в одном месте наши торцы бревен постараться это сделать Так, не улезем, да? Особого места как бы и нету. Тут не разгуляешься. Хочу где-то здесь хотя бы, это как-то с краю разместить все это дело. Ну возможно придется и в таких вот нишах тоже. Что сделаешь? Запихивать теперь сюда наши торцы, как они тут смогут поместиться в три ряда? Смогут. трое, даже четверо. Так, сюда тоже, наверно четыре. Не влазит а семья. Сюда... плохо при id создания id карты, то есть когда я делаю id карту, я и делаю как бы нахлест вокруг нее несколько пикселов и также несколько пикселов нахлест делаю другого какого-то материала, чтобы они не пересекались желательно, иначе будут они, один материал будет лежать на другом материале, и стараюсь как-то их размещать подальше друг от друга. можно вверх поднять как можно плотнее стараемся их распределить чтобы они двигались в одном направлении зажимаем shift и двигаем вверх или в сторону Так, будем искать теперь, изыскивать места. в принципе эти части развертки можно вращать потому что там рандомно будет применяться текстура то есть она не имеет там четкой структуры ну, там прохождение волокон да, вот этого всего. это можно. что буду использовать в работе энды вот здесь как бы нету такой структуры волокнистой какой, есть просто круги и модель там будет не цельная половина какая-то да то есть можно и вращать имеется в виду именно вот этих вот торцов, торцы нужно вращать. Вот, все вместились. Применяем коллапсту. Сохраняем. Проверим, что здесь. Есть ли ошибки в расположении текстуры, развертки. Вроде бы все в порядке. Все, текстура идет в нужном направлении. Как и положено ей быть. Хорошо. Сохраняем и применяем материалы. Согласно названию. Стоп-стоп времени борт нас борт времени логос логос применить так сохраняем да хотел еще проверить это Но. Конечно, лучше стало, но все равно еще разница заметна. Так, вот такой домик у нас получился. 3D Max сделали развертку. Проверяли различными текстурными картами, чекером. Волокнистостью древесины направлением. То, как идут волокна в древесине в природе, то есть чтобы не было несовпадений. Так, и по размерности я применял к ним вот этот утилиту ResetX Form. Это делается для того, когда вы, допустим, какую-то часть модели масштабировали или полностью всю модель, то могут быть проблемы с текстурами и с переносом этой самой модели в движок Unity. И там, может быть, невозможно будет ее потом исправить или текстуру, или будут какие-то артефакты то если вы даже забыли, лучше применить к модели Xform. Так, дверь я сделал, ручку я сделал. Посмотрим на стилизацию, как она выглядит. Ну такой домик охотничий или какой-то старый домик деревни. выделяем всю модель и экспортируем ее экспорт селектед obj так адрес хоть тот тот low и Обиджи Халс экспорт дан теперь, что я делаю в Максим? Мне нужно теперь вновь Unwrap UV нажать и хочу запечь ID. Можно делать э, по отдельности две карты. Ну, я в прошлых видео там показывал. То есть я выделял в Editable Poly элементы, потом их скрывал, потом делал э, рендер э, развертки, потом в Photoshop я их сводил, но уже с разным цветом. Ну, здесь э, как бы. Э, а развертка простая. Вот они все энды. Я их всех вывел. Находятся друг от друга. Я имею в виду. что я хочу покрасить. это, ну, Здесь будет энды. Торцы досок. Торцы досок, бревен будут. И печка отдельно. Да, кстати, печку еще надо. Посмотрим, где печка. Печка вот. Вроде бы нормально. Вот это только нужно убрать. Если я это убираю, я должен буду пересохранить модель. И как видите, модель висит моя 7971. Ну это немного, в принципе. Экспорт selected. Экспорт. И здесь вот видите название моделей и материалов. Woodlock, board и stove. То же самое название перейдут в Substance Print. Рендер UV. Здесь забиваем размер текстуры. какой вы хотите запечь размерность. Это 4К. Эти все флешки я убираю. Сюда включаю Solid. solid. И запекаем. Рендер UV template. Получается вот такая вот карта у нас. Мы ее сохраним. В текстуры. Так, у меня будет три материала. Надо скопировать название каталце. Сохраняем макс текстуры, пример. Создать папку стов. И дадим имя тоже стов. Нет, стов. А Маш. Одна есть, вторая часть, копируем и проделаем ту же самую операцию. Tool Render UV 4.96, 4.96, то все выбираем Solid Render. Так, сохраняем. Так, и заключительная часть. Применяем модификатор runwrap uv дальше. Теперь я запускаю Фотошоп и здесь недавние места. И загружаем наши будущие ID. Форты для Substance Painter. Так жмем W и выделяется все. Теперь нажимаем Ctrl Shift I, переходим в выделение, модификация, расширить. И здесь выбираем пикселы. Окей. Okay. Смотрим, чтобы мы тут не пересекались одни цвета с другими. Здесь будет один цвет, здесь другой будет цвет. Печка третий цвет. Здесь немного пересекается, значит здесь нужно аккуратно все прокрашивать. Так, теперь опять Ctrl Shift I, Ctrl X, а, черный поставались. Ладно. Тогда brush, brush, brush. и выбираем цвет и у нас здесь три тройного три цвета будет в этой ID карте Unwrap смотрим Печка, вот печка раз, два, три, четыре элемента внизу. Вот мы их сейчас и будем красить. Так, прокрашиваем, не задевая рядом стоящие элементы, потому что это будет здесь наложен другой материал здесь будет материал глины а рядом вот это вот тоже будет дерево и здесь вот проблемный момент, как я и говорил, если они рядом стоят то нужно захватить вот эту белую часть но не коснуться рядом. Ну, как-то вот так вот. Прокрашиваем аккуратно. Так, один цвет есть. Берем второй. Допустим, зеленый. И красим уже дерево. Здесь в принципе можно без выделения закрасить вообще полностью всю область, чтобы не было артефактов черных. Таким вот образом аккуратно, чтобы они не пересеклись, но захватили всю белую часть развертки. И третье ID. Пускай будет синего цвета. Тоже прокрашиваем полностью. Так, можно снять выделение и вот это все закрасить. Так, а если мы вырежем Ctrl j нажмем, у нас получается вот такая вот карта, но здесь вот нужно подправить, чтобы не было вот этих черных. Допустим Arise, и между ними вот так вот, RS. Получилась карта. И у меня есть фильтр Solidify. а который закрасит все. Вот здесь вот черное осталось, и его нужно это черное убрать. Уж это явная ошибка, нам ошибки не нужны. Да и разводы вот эти вот мне, конечно, тоже не нравятся. Substance Painter может не понять, что там за цвет. Можно просто завозюкать своим цветом вручную. здесь у нас все будет дерево, здесь у нас будет end, торцы, brush, закрасим здесь все вот так катал шифтай закрасим снаружи ну, вот такая у нас айди карта вот вышла сохраняем ее и называем ее ID, это у нас 100, ID сто сохраняем, окей, вот у нас такая цветовая id -карта. Делаем следующую. Так, здесь у нас, если не ошибаюсь, то два. Woodboards. Boards. boards. Ну да, здесь у нас доски и торец. И все. Два цвета. И как мы помним, соответственно, вот это вот торцы. Лучше я проверю. Тысячу раз не делать. Unwrap, Open. Угу. Это все торцы. Вот в этом месте они находятся. Их можно, в принципе, сделать таким вот образом применим такое вот выделение так вот. выделили и берем цвет И прокрашиваем все это делаем потом катал шифтой берем другой цвет резовый и прокрашиваем здесь внутри письма побольше взять. Minuto. Здесь у нас немного посложнее ситуация, конечно же. Ну ничего, справимся и здесь. проводим в нужных нам местах, зажимаем shift чтобы прибавить новый элемент выделения Это уже можно здесь проводить верхнюю сна. Смена и вот так. shift Так, закрасили этих друзей, катавших тай и другой цвет. И красим точно так же, просто замалевываем все, и все, красота. Сохраняем ID CapriLV. Вот Logs. Сохранить. Окей. Okay. Так, ID карты готовы. Три карты готовы. Что делаем дальше? ID карты у меня есть. Запустим Substance Printer и добавляем сюда. Создаем новый проект. Выбираем наше ABG Low House. Добавляем сюда наши карты, ID мапы, где они текстуры. Вот эту добавить, вот эту и вот эту. Так, документ Resolution 2.48 оставляем, OpenGL оставляем окей okay. так вот наш дом появился Так, и включим ему, может, такой вот цвет, студию, чтобы, чтобы свет был именно студийный, белый, и максимально приблизиться к оригиналу текстуры, чтобы видно было, какого цвета текстура. Сейчас мы подберем тут какую-то студию, чтобы были перепады, контрастные этого вот цвета студийного. То есть, если, допустим, выбрать вот этот, да, карту, то есть она будет давать желтоватый такой цвет на нашей модели. Непонятно, какой, как мы там текстурим, правильно, неправильно. Может, вот этот лучше всех. Давайте его оставим. Можно заблюрить все, что там сзади находится. И в Максе, когда мы делали, да, там материалы применяли, называли наши модели. И отправили их всех вместе. Если у вас будет здесь другие названия, то есть вы неправильно... Далее название материала или вообще его не дали. И у вас будет здесь стандартное название. 13 дефолт, 14 дефолт и так далее. То есть, на, называйте материал. И отдельно, если у вас несколько карт будет на модели, каждый материал именуйте. И тогда у вас будет в Substance именно такая картина. То есть, три Три разных материала. Так, модель загрузили, добавили ему освещение нужное. Здесь нам ничего не нужно. Проверим, что здесь нам нужно. Ну, вроде бы здесь все. Шадер параметры. АО интенсивность, качество 16 spp. Может 64 Мод материал. Я добавлю сюда еще Ambient Occlusion. То есть когда мы будем запекать, у нас появится еще одна карта AO отдельно. Размер э, рабочего пространства, разрешение текстур 2.48 я оставлю, потому что компьютер просто не потянет. Нормал миксе э, комбинация, комбинирование. Допустим, если я добавлю сюда нормалку свою и здесь буду прорисовывать какие-то нормали, да? то оно все будет э, вместе. Но есть вариант еще Replace, заменить. То есть оставляем по умолчанию. Multiply, Ambient Occlusion оставляем тоже по умолчанию. И, в принципе это как бы первый шаг мы загружаем модель, проверяем там все параметры, загружаем все карты. Второй шаг, выставляем нам свет, какой нужен здесь, какие-то параметры меняем, какие нам нужны. Если кому-то нравится Shadow, то Shadow оставляет. Ну, третий шаг, за Выпекаем наши рабочие карты, с которыми мы будем работать и делать красивые текстуры. Должны были сюда подгрузиться ID-карты. Вот они, да. И... Жмем bake текстур. Нормалку мы не будем запекать, потому что она запечется все равно одним цветом. А нормалку мы будем делать свои. Здесь выбираем 4.96, output size. Ну, когда будем запекать полностью текстуры. И текстуры для, то есть для карты этих тоже. Разрешение должно быть 4.96. ID. В принципе, можно оставить. Оно подставить, наверное, на наши карты. Но это не факт. Что еще здесь можно еще добавить? Ну идея вручную добавлю. Ambient Curve, Position Thickness, так и anti можно добавить, чтобы более качественно ложилась текстура, но при этом будет дольше запекаться. Вот эти вот рабочие я конечно на паузу поставлю но каждую вот эту карту нужно будет прождать пока она пропечет вот этот вот, субсаймлинг э, ну зато по идее будет качественнее э, выглядеть наши текстуры я ставлю 4 на 4 но можно сделать меньше можно сделать больше я ставлю так так что еще ambient occlusion Здесь можно добавить, ну, чтобы пожирнее что ли были, да, вот эти тени в пересечениях. Ну что же, жмем. Я буду ждать, не знаю, какое-то время. Может, полчаса. Я поставил антиалайзинг 4х4. Ставлю паузу, и мы с вами увидимся. Вы ждать не будете, а ждать буду я. Увидимся уже после запечения карт. Время. На запекание ушло сорок пять минут. Значит, запек я все наши три материала. И теперь давайте добавим ID-Map. Так, ID-Map Stop. Добавляем Stop. Есть такая... Boards. локс так теперь практически полный комплект карт нормалки нету но нормалку я буду добавлять именно сюда из одной из текстур для которой есть уже нормал мап и сюда ее добавлю также нормалку можно делать здесь вот этим вот хейджем то есть рисуем здесь От black mask, от fill. Допустим, добавим сюда ну, эти кирпичи что ли. Добавляем кирпичи и видите уже сразу же нет, чтобы красивее было. вот сюда стов добавлю. Ну это просто как этот как пример. От Black Mask, от Fill добавляем сюда и Hitch. Так. Ее здесь можно высокий увеличить разрешение именно этой текстуры 10 Разво разворачивать можно ее в нужном нам направлении 90, допустим, клад. И здесь мы регулируем, в какую сторону будет у нас выдавливание. В ну и вот получается такой вот. Также можно добавить цвет. Инвертировать можно. Саму карту инвертируем. Получается цвет у нас не внутри прожило, а снаружи, как кирпич. А высоту тогда в другую сторону можно выдавить. Ну, то есть можно таким вот образом поиграться. Получается такая вот. И как видим на самой печке у меня э, развертка у меня лежит не по направлению а определенному, как в досках. В досках все отлично, то есть как нужно лежит материал. Но опять же повторюсь, печку я буду делать, здесь просто будет рандомная текстура глины. Ну что же, на этом я эту часть видео заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока.